всем привет на самом деле животные очень преданные любящие существа чувства которых намного сильнее чем вы можете себе представить поэтому они также не могут сдержать своих эмоций когда встречаются со своими хозяевами которых не видели долгое время и в сегодняшнем ролике вы увидите самые душевные воссоединения между человеком и животными После того, как птицу бросила стая из-за ее недомогания, этот мужчина помог ей встать на ноги и полностью окрепнуть, после чего отдал ее в зоопарк к своим сородичам. И когда он пришел ее навестить, то птичка сразу же узнала своего спасителя. Этого пса по кличке Чейз украли у хозяина, когда тот был в командировке и попросил своего знакомого присмотреть за ним. И чтобы найти своего лучшего друга, он потратил очень много времени и сил, но поиски оказались не напрасными и спустя два года ему все-таки удалось найти Чейза. А эта история действительно доказывает, что дикими животными движут не только инстинкты. В 1969 году, когда была легализована продажа диких зверей, эти ребята купили маленького львенка в магазине домашних животных, чтобы выпустить его на волю. Но чтобы львенок не пропал в дикой среде, им пришлось вырастить его у себя дома. И когда паре удалось вернуть зверя в естественную среду обитания, они решили его навестить спустя два года. Память у слонов развита намного лучше, чем у других животных. И когда он увидел парня, который помог ему больше года назад, то с радостью побежал к нему, чтобы с ним поздороваться. А вот еще одна собачка, которая не видела свою хозяйку почти 4 месяца. Но не только собаки и кошки могут встречать вас с работы. Эта игуана каждый день рада видеть своего хозяина, когда тот возвращается домой. А вот еще одна очень впечатляющая история. Этого пингвина зовут джин -Джинг, и каждый год он проплывает около 8 тысяч километров, чтобы увидеться с человеком, который спас ему жизнь. В 2011 году бразилец по имени Жуан Пирейра нашел умирающего пингвина на берегу моря и забрал его домой. В течение года мужчина ухаживал за ним и кормил его рыбой каждый день. И когда птица оправилась, то снова уплыла в море к своим сородичам. Но через несколько месяцев Джин Джинг снова вернулся. И каждый год в июле месяце он оставляет свою стаю и приплывает к своему другу, с которым живет почти полгода. На самом деле, акулы также обладают удивительными интеллектуальными способностями. После того, как этот дайвер вытащил из акулы крючок, ему удалось с ней подружиться и практически каждый день он виделся с ней под водой. Но из-за ограничений во время пандемии, он перестал ее навещать и только спустя год, когда он вновь смог погрузиться под воду, парень удивился, что акула его не забыла и была рада вновь увидеть своего друга. Оператор этого видео постоянно ходил в парк и подкармливал гусей, но по стечению обстоятельств у него долгое время не получалось этого делать, и когда он вновь пришел в парк, то гуси сразу же его узнали и потребовали объяснить, почему он так долго не приходил. Из-за слишком долгой разлуки, эта собака поначалу не узнала свою хозяйку и даже ее испугалась, но когда услышала родной голос, то сразу же вспомнила свою подругу. Женщина нашла эту птичку в траве, когда та была еще совсем птенцом, а затем вырастила ее у себя дома и выпустила на улицу. Но она решила не улетать далеко от своей подруги и поселилась на дереве рядом с домом, чтобы видеться с ней каждый день. Из-за разлуки с сородичами этот лев впал в сильную депрессию и отказывался даже от еды. Но к счастью эта девушка решила помочь льву вылечить недуг и стать ему настоящим другом. Этот попугай вылетел в окно и хозяин в течение нескольких дней не мог его найти, но благодаря этому парню, который нашел его у себя в гараже, он вновь смог вернуться к своему владельцу. А этот стервятник прилетел на ферму, чтобы повидаться с парнем, который помог ему вылечить его сломанную ногу. А на этих кадрах можно увидеть 25 лет дружбы азиатского овцеголового губана и дайвера, который его когда-то спас. Парень потерял свою собаку и искал ее на протяжении нескольких месяцев, но ему все же удалось найти своего друга. Этот мужчина практически каждый день проводит время с медведем в зоопарке, которого спас, когда тот был еще медвежонком. Парень спас Львицу из цирка, когда она была еще совсем маленькой, а затем вырастил ее и отдал в спасательную организацию, чтобы о ней позаботились должным образом. И когда он пришел ее навестить в заповедник, то Львица сразу же вспомнила своего друга и была счастлива как никогда. Когда владельцы этого пса положили в больницу, он каждый день приходил к дверям клиники и ждал, когда выпишут хозяина. На первый взгляд может показаться, что этой девушке нужна помощь, но на самом деле она встретилась со своим другом, которого растила с самого детства, а затем выпустила в дикую природу. Пишите в комментариях, какие моменты вас затронули больше всего, а также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.